Он вернется, когда не нужно, когда снова зажгутся звезды и на улице станет душно. Он придет, когда будет поздно. Ты не будешь искать с ним встречи, его лицо в голове скроется дымом, когда узнаешь, что время лечит, что не сходится свет клином. Он придет. Они все приходят. Когда вновь начинаешь спать, только время оно уходит, но ну, а ты перестаешь ждать. Он придет, исходив весь город, когда голос его простужен. Ну в душе у тебя будет холод. Он вернется, когда уже не нужно.